здравствуйте обратимся к рассмотрению первого периода развития философии нового времени напомню что философия нового времени датируется с 17 по первую половину девятнадцатого веков Итак, первый период это европейская философия семнадцатого века в ней мы можем выделить два отчасти конкурирующих направлений это Эмпиризм, представленный в философии Фрэнсиса Бекона, и рационализм, представленный в философии Рене Декарта. <coughs> Итак, первый вопрос. Эмпиризм, учение об идолах ума индуктивный метод Фрэнсиса Бекона. Фрэнсиса Бекона. Фрэнсис Бекон. Годы жизни: 1561-1626. Кто он? Это английский философ, родоначальник английского материализма и эмпиризма, а также нужно отметить, что на протяжении трех лет он был лордом-канцлером Англии то есть выдающимся государственным деятелем, а также и политическим писателем. Философия Бекона сформировалась под теоретическим влиянием философии природы Возрождения и английского номинализма. Она соединила в себе натуралистическое миросозерцание и эмпиризм с элементами богословских воззрений. Обратимся к определению эмпиризма. Следует отметить что сам термин происходит от греческого «эмпирио», то есть опыт. Поэтому можно предложить следующее определение. Эмпиризм ⁇ это направление в теории познания, признающее Чувственный опыт основным источником знаний о мире. В эмпиризме познавательная деятельность разума сводится к комбинациям того материала, Который уже дан в опыте. Однако здесь нужно уточнить, что э, идеи Бекона лишь отчасти подпадают под данное определение. Потому что, согласно Бекону, на основе разума мы можем изменять содержание опыта и для иллюстрации он использует метафору пчелы нужно также заметить что бэкон высоко оценивал атомистическое учение Демокрита, потому что демокрит Допустим, в отличие и от Платона, и Аристотеля рассматривал материю как активное начало. Кроме того, Бекон противопоставил схоластике теорию естественной философии которая основывалась на опытном познании мира и естественной истории. Далее. Основное сочинение Бекона осталось незавершённым. Оно состояло из двух частей о достоинстве и приумножении наук и новый органом 1620 год и именно эта часть для нас особенно важна. Но все же в целом в труде, он изложил свои идеи, касающиеся поиска эффективного метода научного исследования. Далее, предвидение огромной роли науки в жизни человечества. И еще один. Важный момент. Идеи, касающиеся применения науки, практического применения. Именно это практическое применение должно приумножить могущество человека и его власть над природой. И вот цитата касающиеся именно назначения науки. Речь идет не только о созерцательном благе, но о достоянии и счастье человеческом и о всяком могуществе в практике. Еще раз. Речь идет не только о созерцательном благе, но о достоянии и счастье человеческом и о всяческом могуществе в практике. И еще одна цитата, которая как раз конкретизирует первую. Два человеческих стремлений тире к знанию и могуществу поистине совпадают в одном и том же еще раз два человеческих стремления к знанию и могуществу поистине совпадают в одном и и же Часто, когда говорят о Бэконе, сразу вспоминают афоризм «Знание сила». Но по видимому у Бэкона его все же не было. А вот идея совпадения знания и могущества — это более точный вариант. Кроме того, если мы попытаемся его, ну, одно из центральных его высказываний перевести на русский, в буквальном, может быть, даже где-то упрощенном варианте, то получится следующее. Знание само по себе есть власть. То есть он использует термин английский «power», и вот по степени значений, да, власть, могущество и лишь потом сила. Также нужно отметить, что критерием истины он считал пользу. Далее обратимся к центральной части а именно к новому Органону, как главному философскому сочинению Бекона. И здесь необходимо небольшое предисловие. Дело в том, что трактат Органон был написан Аристотелем, и он как раз связан с разработкой дедуктивной логики. Органон с греческого переводится как орудие-инструмент. Так вот, почему же новый органон? В новом органоне Бэккон противопоставил свою индуктивную логику, дедуктивной логики Аристотеля. Поэтому новый. Далее, в Новом Органоне сформулированы основные принципы английского материализма и эмпирической методологии новой науки. А, ну вот, в данном контексте можно уточнить, а, подзаголовок нового органона это афоризмы об истолковании природы или царство человека. Да? То есть человек утверждает свое царство на земле. Здесь же Бэкон ставил задачу сформулировать правильный метод исследования природы, чтобы достичь царства человека на Земле. Вот определенный путь и способ. Также нужно отметить, что в области учения о бытии Бекон сформулировал понятие материи. Это всеобщая основа мира и бесконечная совокупность вещей. Бекон приписывал материи Силу и действие и называл ее первой причиной, то есть в противовес Аристотелю материя активна, а не пассивна. Он считал, что природу возможно покорить лишь подчиняясь ей и не искажая ее образ для этого нужно познать действующие в ней причины и закономерность далее обратимся к новой рубрике, в принципе, можно сделать подзаголовок Теория познания, которая начинается с критики идолов ума. Так вот, согласно Бэкону, Задачи познания природы препятствуют идолы или человеческие заблуждения. Их классификацию впервые осуществил Фрэнсис Бэк. Обратимся к ней да, и подчеркнем еще раз. Это заблуждение. Идолы ⁇ это заблуждение. Он выделил четыре вида идолов или заблуждений человеческого ума. И в самом начале он провел различия. И дальше цитата в кавычках. Между идолами человеческого ума и идеями божественного разума то есть между пустыми мнениями и истинными признаками создания природ то есть Различие между человеческим и божественным лежит в основе. Так вот, первый вид, первый вид относится ко всему человечеству, человеческому роду. Отсюда название Бэкона. Идолы рода. По Бэкону они коренятся в природе человека. При этом, цитата в кавычках, ум человека уподобляется неровному зеркалу, которое, примешивая к природе вещей свою, Природу отражает вещи в искривленном виде. Я сократил несколько этот цитат. Далее. Второй вид. И здесь вспоминается Платон. Идолы пещеры. То есть, как говорит Бекон... Заблуждение отдельного человека. Это тоже стат. И далее, видеть статы ну, сокращенно. У каждого есть своя пещера, которая искажает свет природы. Происходит это или от особых прирожденных свойств каждого, или от воспитания, или от авторитетов. И тут вот у него, да, любопытная мысль. Так что дух человека есть вещь переменчивая, а не нечто постоянное и устойчивое. Это он вспоминает Гераклита. Третье. Идолы площади. Дальше цитат. Эти идолы мы называем, имея в виду порождающее их общение и сотоварищество людей. Идолами площади. Продолжение цитаты. Люди объединяются речью. Слова же устанавливаются сообразно разумению толпы. Поэтому плохое установление слов осаждает разум. И четвертый вид. Идолы театра. Цитата. Идолы, которые вселились в души людей из догматов философии, а также из прекра... превратных, превратных извините, законов доказательств. Почему же он называет их идолами театра? И вот стат. Ибо сколько есть изобретенных философских систем, столько сыграно комедий, представляющих вымышленные и искусственные миры. И далее он все-таки уточняет важный момент, что же он критикует, что же он пытается обнаружить и переосмыслить, а именно самое начало построения теоретических оснований философии и науки. То есть Бекон пишет. Мы разумеем здесь и начало, и аксиомы наук, которые получили распространение в силу, в силу предания, веры и беззаботности. Как же этому противодействовать? И он уточняет. В кавычках, лучшее доказательство ⁇ опыт, если он коренится в эксперименте. Лучшее доказательство ⁇ опыт, если он коренится в эксперименте. Таким образом, неким противоядием идолом, Служат мудрое сомнение и методологически правильное исследование. Поэтому истинным орудием познания выступает индукция, помним, да, движение мысли от частного к общему. Индукция представляет собой разумно обоснованную методологию анализа данных опыта. И здесь мы можем схематично представить, как же происходит накопление научных знаний по Бекону. А именно, первое – наблюдение, второе – эксперимент, третье – индукция, которая обобщает полученные знания и раскрывает общие законы явлений. Далее, обратимся к структуре индукции и к тому как она работает по бэкон и он ставит задачу найти причину или закон тепла и как же его найти в первую очередь сюда относятся три таблицы то есть он, ну даже к этому можно отнести иронически. Вот вы посмотрите Христоматию, текст, и там очень разные э, примеры фактических явлений, связанных с теплом, приводятся. Но первый шаг. Да, наблюдается множество явлений, и они заносятся в таблицу. Сначала. Собирается достаточно большое количество случаев явления и заносится в таблицу присутствия. То есть тепло присутствует. Например, солнечные лучи. Дальше таблица отсутствует. Собирается множество случаев. Когда явление отсутствует, например, свет Луны, затем таблицы интенсивности или степеней, то есть интенсивность, да, это напряженность, густота потока энергии, то есть явление присутствует. С определенной степенью интенсивности. Степень. А дальше включается в работу индукция. И осуществляет процедуру исключения. Как ее можно написать? Сравнение указанных множеств позволяет исключить те факторы, которые не сопутствуют изучаемому явлению, постоянно. И, собственно, последний шаг – это открытие, открытие. В итоге выявляется причина или закон явления, что дает и правила практического получения явления. Если лаконично, то Бэкон пришел к выводу, что причиной тепла является движение. Кроме того, он также провел различия, Опытов познаний. плодоносные, то есть имеющие практический характер, и светоносные, то есть носящие по большей части характер теоретический. Также еще важное различие которое он проводит между философией и наукой. Вот это различие исходит из формы и материи. Вспоминается, конечно, Аристотель, которого он критикует. Но, наверное, не все так однозначно. Итак, цитат. Исследование форм, которые вечны и неподвижны, составляет метафизику. А исследование действующего начала и материи составляет физику. Еще раз. Исследование фор, которые вечны и неподвижны, составляет метафизику, а исследование действующего начала и материи составляет физику. И продолжение цитаты, в конце которой... Звучит его принципиальная идея. Им подчиняются две практики двоеточие физики, механика и метафизики магия ради большей власти над природой. Ну и уже в качестве предварительного заключения еще несколько аспектов конспективно. Бэкон пропагандировал науку и полагал, что религия не должна вмешиваться в ее процесс. В то же время, Бекон принимал христианство как религию откровений и видел в ней связующую общественную силу. В качестве государственного деятеля был сторонником абсолютной монархии – могущества национального государства. Он поддерживал как королевскую власть, так и те слои, которые ориентировались на получение промышленной и торговой выгоды, то есть буржуазию. В сочинении «Новая Атлантида» Он изложил проект Государственной организации науки. Также нужно отметить, что предложенная им классификация знаний была воспринята французскими энциклопедистами. Кроме того, он явился основателем материалистической и опытной традиции философии нового времени. Далее обратимся к идеям Рене Декарта. Итак, второй вопрос. Рационализм, учение о субстанции и дедуктивный метод Рене Декарта. Вначале несколько идей Гегеля, для которого... Значение философии Декарта является фундаментальным. И вот один из пунктов. Рене Декарт является героем, еще раз предпринявшим дело философствования и создавшим снова ту почву, на которую она возвратилась после тысячелетия отречения от нее. То есть о чем идет речь? Гегель критикует теологическую философию, схоластику. И получается, что был. Чуть ли не тысячелетний провал. И Декарт, собственно, восстанавливает дело философства. И в первую очередь, каким образом? Он вновь поставил в качестве основополагающей проблему бытия. И... Еще один аспект, как минимум, нужно отметить. С точки зрения Гегеля, средневековая теология не имела следующего принципа. Какого? Того, который утверждает Декарт. А именно, цитата, свободная. Исходящее из себя мышление сделалось теперь философским принципом. Ну и еще один аспект, иллюстрирующий сказанное. Декарт исходил из того положения, что мысль должна начинать с самой себя. То философство, которое имело своим исходным пунктом авторитет церкви, Декарт отодвигал в сторону. Также нужно отметить, немножко переосмысливая Гегеля, что важнейший для новой европейской метафизики проблемой выступала проблема субстанции помним в буквальном переводе э, сущность э, первооснова и еще одно небольшое предисловие Сочинение французского философа Мишеля Монтей, 1580 год. Здесь две мысли. Во-первых, он возвращается к идеям скептиков и утверждает, философствовать значит сомневаться и сомневаться. Второй аспект. Ядром сочинения Опыты выступает вопрос: что я знаю? И Декарт дает свой ответ на этот вопрос: я мыслю, следовательно, я существую. Центральное положение его философии. Далее. Обратимся к определению рационализма. Мы помним, что в основе термина «рацию», то есть что переводится с латыни как «разум», «разум». Так вот, рационализм – это философское направление, признающее разум, Единственным источником знания и поведения людей. К классическому рационализму 17-18 веков, кроме Декарта, в частности, относят Спинозу и Лейбинс и другие. Так вот, классический рационализм исходил из идеи естественного порядка. То есть бесконечной причинно-следственной цепи, пронизывающий весь мир. Рационализм пытался решить вопрос, как знание, полученное в ходе познавательной деятельности, приобретает объективный, всеобщий и необходимый характер. Так вот, согласно рационализму, научное знание, обладающее этими логическими свойствами достижимо посредством разума. Далее несколько слов о самом Декарте. Несколько слов о самом Декарте. Годы жизни. 1596-1650. Кто Выдающийся французский философ и математик, один из основателей классического рационализма. Нужно отметить, что с 1629 по 1649 он жил в Голландии, и в Голландии он создал основные сочинения, в частности, рассуждения о методе, да, вот правила метода, да дедуктивно, начало философии и ряд других. Как же его оценивают в наше время? Декарт – это один из родоначальников новой философии и науки. Он выдвинул задачу пересмотра всей прошлой традиции. Бекон опирался на опыт и наблюдение. В отличие от Бэкона, Декарт обращался к разуму и самосознанию. Критикуя схоластику, Декарт требовал положить в основу философского мышления принцип очевидности. Этот принцип был тождественен требованию проверки всякого знания с помощью Естественного света разума, который дан Бог. Этот принцип также предполагал отказ от всех суждений, принятых когда-либо на веру. Далее, далее. Выше говорилось, да вот мысль скептиков, Монтейне, особенно философствовать ну, в данном контексте, связанном с Декартом. Философствовать значит сомневаться. Так вот, по Декарту именно сомнение должно было снести здание традиционной культуры и расчистить почву для постройки культуры рациональной, основой рациональной культуры, ее архитектором, как писал Декарт, должен был стать метод. А метод по Декарту – это новое средство познания природы, которое сделает людей, и дальше цитат в кавычках, да, «господами и хозяевами природы». Идея, которая звучит четко и у Бекона. Согласно Декарту, научное знание, да, новое, да, новое научное знание должно быть построено как единая система. Основанием этой системы должно стать наиболее... Очевидное и достоверное утверждение. Следуя за Августином Аврелием, о чем вот говорилось в связи с Августином, Декарт полагал совершенно несомненным суждением. Я мыслю, запятая... Следовательно, запятая, я существую. Ну и еще одна цитата, конкретизирующая вышесказанная. Я-субстанция, запятая, вся сущность которой состоит в мышлении. Я-субстанция, вся сущность которой состоит в мышле. Ну и еще одна кратенькая цитата. Мое я, запятая, душа делает меня тем, запятая, что я есть. Так вот, возвращаясь к центральному положению, да, я мыслю следовательно. То есть субъективно пережитый процесс мышления, от которого невозможно отделить мыслящего, в данном случае человека, философа, был... Положен Декартом в основании философии. Здесь важный момент. Я мыслю, да? Этот процесс мышления заключался в самосознании. Помним, само плюс сознание. Слитно пишется, да? И оно выступило... Исходным принципом новой философии и культуры. Истинность исходного принципа, то есть самосознание, как знание ясного и отчетливого гарантировано существованием Бога, который вложил в человека. Естественный цвет разума. Так вот, если у Бекона критерием истины выступала польза, то у Декарта это ясность и отчетливость мысли. Да, ясность и отчетливость гарантирована Богом по Декарту. Все ясные идеи идут от Бога, а потому объективны. И в духе Платона у человека, то есть в его душе, есть идеи врожденные, данные от рождения. В частности, Бог, математический аксиом, логический закон. Далее. Проблематика учения о бытии. Да, мы можем сделать подзаголовочек учение о бытии. И в данном контексте это учение о субстанции, которая, как выше было сказано, находится в центре метафизической проблематики. Или, по крайней мере, как Гегель говорил, метафизика, в метафизике нового времени вот, проявляется тенденция к субстанции. Так вот, учение о субстанции. Положение я мыслю есть первое достоверное суждение новой науки одновременно это и первый объект науки а именно мыслящая субстанция она дана нам непосредственно а другая материальная субстанция открывается опосредованно. Как же он определял субстанцию? Субстанция это вещь, которая для своего существования не нуждается ни в чем другом, кроме Самой себя. Строго говоря, и вообще у Декарта это Бог. Только он может не нуждаться в существовании своем ни в чем другом. И Декарт вообще пишет, да, вот в кавычках, да, что же такое Бог, да, абсолютно совершенное существо. Поэтому мыслящие и телесные субстанции, они производны, да? они сотворены Богом и поддерживаются Его могуществом. Да? То есть и, та, и другая сотворены Богом и, более того, поддерживаются Его могуществом. Мыслящая субстанция, то есть ум, наделена непротяженностью и потому неделима. Мыслящая субстанция – предмет изучения метафизики. Да, ведь и у Бекона уже было сходное различие. Телесная субстанция, то есть природа, имеет величину. То есть протяжение в длину, ширину, а потому она делима на части. Предметом изучения физики и выступает природа. Телесная субстанция. Вот различия. Метафизика и физика здесь также присутствуют. А вот далее более сложный момент, который как минимум нужно обозначить. Сложный в плане терминологии. Да, есть субстанция, но оказывается есть еще и атрибуты. То есть такие свойства, лучше сказать, качества субстанции, которые необходимы, неизменны и существенны. Атрибутом мыслящей субстанции выступает мышление, а телесный протяжение. Но кроме этого, есть еще модусы. Это нечто произвольное, изменяющееся, определенное свойство, вещи, объекта и так далее. Так вот, для мыслящей субстанции модусы, чувство, воображение, воля. Да, а главное... Да, качество, атрибут. Это все-таки мышление, а это нечто произвольное. И к этому мы еще вернемся. Для протяженной субстанции модусы например, <coughs> движение и покой. Движение и покой. Еще один момент. Принципиальным новым у Декарта. Выступило отождествление материи в простран... пространстве. Извините, отождествление материи с пространства. То есть, понимаете, он обосновывает принципиальное понятие механики, математическое или идеальное тело. Так вот, в результате сказано.. У Декарта всякое тело стало математическим, а математика наукой о телесном мире. Кроме того, он отождествил пространство с природой. В результате Отождествление пространства с природой, изучение природы оказалось возможным мыслить как ее конструирование. По образцу конструирования геометрических объектов. Таким образом, Наука по Декарту конструирует некий гипотетический, то есть предполагаемый мир. И дальше перейдем к следующей рубрике. Это теория познания. Теория познания. Понимание мира как машины, точнее, гигантской системы машин, преодолевало у декарта различие между естественным и искусственным, то есть созданным человеком, характерное для античной и средневековой науки. Поэтому такой, казалось бы, странный вывод. Растение есть такой же механизм, как и часы. А действия природных процессов вызываются, и вот как в кавычках, да, из Декарта трубками и пружинками. А вот здесь непростой момент, своего рода предварительное заключение. Если мир механизм, а наука о нем механика то познание есть конструирование. Причем какое конструирование? Конструирование варианта машины мира из простейших начал, которые мы находим в человеческом разуме. Далее. Инструментом этого конструирования выступает метод причем метод способен превратить научное познание первое из кустарного промысла в промышленность второе из случайного Нахождение истин в их систематическое и плановое производство. То есть, если отличаться, да, такой вот индустрия истин, да, индустрия, промышленное производство истин. И, собственно, правилам дедуктивного метода да? дедуктивный метод декарт основные правила метода декарт изложил в частности во второй части работы рассуждения о методе и помним до да? дедукция движение мысли от общего к частному. Этих правил 4. Я сначала приведу цитату, потом небольшой комментарий современных, из современных исследований. Но что нужно подчеркнуть? Главное первое. Главное первое. Так, первое про цитат, сокращённое, серьезно, но тем не менее. Включать в суждения только то, что представляется моему уму столь ясно и отчетливо, что не дает мне никакого повода подвергать их сомнений еще раз включать в суждение только то что представляется моему уму столь ясно и отчетливо что не дает мне никакого повода подвергать их сомнений их это суждение а затем обратим внимание мыслить ясно и отчетливо. В этом правиле четко обозначен критерий. Да, помним мирило, да, если вспомнить Софистов. Но критерий истины у Декарта. Второе правило: <coughs> делить каждое из исследуемых мною затруднений на столько частей, сколько нужно для их преодоления. То есть анализ разделения сложного на простое. Третье. Придерживаться определенного Порядка мышлений, начиная с предметов более простых и восходя к познанию, наиболее сложно. То есть идти от простого к сложному, синтез, и в то же время возможность путем дедукции получать более сложные высказывания. И четвертое. Составлять перечни и обзоры, чтобы была уверенность в отсутствии упущений. То есть постоянно возвращаться и проверять, не вкрались ли какие-то чувственные данные да, в наш порядок мышления, сохраняли ли мы непрерывность цепочки ума заключений. Дальше. Нужно отметить, что в качестве основы и образца метода у Декарта выступила математика. В качестве всеобщей математики, даже своего рода универсальной науки. Декарт рассматривал алгебру. В целом же, как отмечают в современных исследованиях, он сближал математику с логистикой, как техникой счета. И один непростой, но сложный момент... Извините, непростой, но сложный. <клышь> Дело в том, что... <клышь> Вот учение о двух субстанциях предполагает, что с одной стороны есть ум, да, наша познавательная возможность, а с другой есть природа. Есть субъект, есть предмет, познание, преобразование, покорение, и между ними нет связующего звена. Человек, как Познающее существо противопоставляет себя миру. Как это стало возможно у Декарта? Во-первых, и вот здесь мы можем даже сделать подзаголовок, учение о душе. Критикуя Аристотеля, Декарт исключил понятие цель из области природы. Но более существенно, принципиально, это устранение им понятия души как посредницы между умом и телом. Да, посредницы между умом и телом, и мы можем в скобочки здесь познать, поставить и природу. Дело в том, что... В античности и Средние века душа и рассматривалась как посредница между умом и телом. Поэтому такого противопоставления, как ум и природа, там не существовало. Кроме того, душе ранней, да, античность, Средневековье... Приписывали или ее наделяли, лучше сказать, воображением и чувством. Причем и чувством, и воображением обладали и некоторые из животных. Декард же отождествил душу с умом и назвал воображение и чувство модусами то есть свойствами ума, которые присущи ему в некоторых состояниях. Кроме того, у Декарта разумная душа тождественно способности мышления. Животные же только автоматы каким является и человеческое тело. И вот предварительный вывод. Именно устранение понятия души в античном и средневековом смысле позволило Декарту противопоставить друг другу две субстанции, <coughs> природу и мысль, ум, дух, и в результате превратить природу в объект для познания, конструирования и использования человека». <coughs> Также нужно заметить, что механистическими законами Декарт объяснял все проявления живого тела. Ну и пару предложений об этике. В этике он был рационалистом. Он рассматривал страсти и аффекты. Да, 2F, как следствие влияния на разумную душу телесных движений. Именно они порождают в человеке заблуждение ума, и именно их нужно прояснить светом разума. Следствием заблуждений ума выступают злые поступки. Источником заблуждения у Декарта выступает свободная воля. И вообще заблуждение это грех. Да? Источник заблуждений свободная воля, а не разум. Свободная воля побуждает человека, высказывать суждения и действовать там, где разум не располагает ясным и отчетливым знанием. В заключение, ну, кроме вышесказанного, нужно отметить, что влияние декарта, на развитие философии XVII-XVIII веков было глубоким и многосторонним. Например, в русле его идей сформировался рационализм Бенедикта Спиноза. Кроме того, рационализм Декарта явился... Одним из источников философии века просвещений. Ну и кроме того, на основе его идей сложилось целое направление, которое получило наименование от его латинизированного имени Кортезий. Кортезианство. И вот картезианству присуще разделение мира на две самостоятельные субстанции: мыслящую и протяженную. И в завершении буквально пару предложений, касающихся. «Развитие философии и науки в xvi 17 веках. Мы помним, что вот 16-17 века это еще и время научной революции. Например, вот итальянские авторы Реалия Антисери» датируют ее более четко начало. 1543 год. Работа Николая Коперника об обращении небесных сфер. Ее завершение. 1687 год. Работа Исаака Ньютона. Математические начала натуральной философии. Так вот, к заключению. Развитие философии и науки в XVI-XVII веках через Коперника, Галилея, Бекона, Декарта, и других получила завершение в образе Вселенной как совершенного часового механизма, созданного Ньютоном. То есть Вселенная ⁇ это механизм. Этим образом... Посвящался Иммануил Кант, но у него уже возникает следующая идея. Вот если мир механизм, то из этого представления мы не сможем объяснить ни одной травинки, ни одной гусеницы. То есть мы. Не можем этими средствами объяснить живого. И вот новая тенденция развития философской и научной мысли. Спасибо, завершу завершимное.